Приветствую вас, с вами Алексей Петрухин, и в этом выпуске я хочу поделиться с вами очередной работой. Это не просто работа, это сварка оцинкованных труб ТИК-сваркой. Короче, геморроя было много, занимайте удобное положение. Давайте начинать. Как же это все начиналось? Раздается звонок. Меня спрашивают: здравствуйте, вы аргоном варите? Я говорю, да, я варю аргоном. На что мне следующий вопрос? У меня проблема, нужно сделать отопление. До вас там были специалисты, они там что-то наварили, как-то все криво косо, у них все там текло и ничего не получилось. Короче, пришлось срезать и выкидывать эти трубы, и мы не оплатили им работу. Теперь мы переживаем, что тяжело найти специалиста. И сразу же задаем вопрос, если вы берете за эту работу, то, возможно, и вы ничего не получите. Я говорю, да вообще без проблем. Давайте адрес и куда ехать, какой день, давайте договариваемся, и все отлично. Короче, договорились, выбрали день, и я собрался и поехал. Подъехал к дому, встретил меня заказчик, и... Он говорит, я уже воду слил, пойдемте, сегодня мы должны успеть. Я говорю, отлично, давайте посмотрим, что нужно делать. Заходим в дом и что вы думаете? Я там вижу, там оцинкованные трубы. Ты в рот, да как так а? У меня в голове. Я уже приехал, время потратил, бензин тоже потратил. Второе, день этот у меня забит, но я ничего не найду, значит день вылетает. Не вариант. Третье. Стоит заказчик, смотрит на меня. Думает, что я выполню эту работу. Ну, конечно, не на сто процентов, потому что косячили, да? Но он уверен. И он тоже не зря же приезжал. Четвертая. Репутация. Если я не сделаю, не в мою пользу. Короче, думаю. Думаю, да их Надо делать. Не первый раз. Выгружаю инструмент и прохожусь по комнатам, смотрю, что мне нужно будет делать и составляю план действий. Рекомендую вам делать перед началом работы, чтобы понимать, с чего вам нужно начинать и чем вы будете оканчивать свою работу. В моем случае это две комнаты и одна кухня. И здесь нужно принять правильное решение, с чего же начинать. А начинать нужно с самого сложного. Потому что вы заряжены, у вас много энергии, вы готовы трудиться, покорить горы. Ну, короче, энергии очень много. И пока ее много, нужно делать самое сложное. В моем случае это была большая комната. Там отводы варить возле стены, что вообще не по кайфу. Потом трубы нужно было сращивать, это не целая из обрезков. нипели всякие варят, ну и тому подобное. Следом у меня шла вторая комната, и на десерт я себе оставил кухню, поэтому я понял, что делать и приступил. Чтобы сварить оцинкованные трубы, нужно очистить около шовную зону, также почистить с внутренней стороны. Если этого не сделать, нас по любому ждут поры и часто придется точить вольфрам, потому что цинк начнет выгорать, все там начнет кипеть, бурлить, и он еще так приятно хлопает, искра такие начинают прям разлетаться в стороны и Точно засрете вольфрам. Поэтому чистим оклушенную зону с внутренней стороны. Не поленитесь, и будет вам счастье в сварке. Я почистил все это дело и прихватил отводы, ну вот что можно было на коленке сварить, на полу. После чего уже начал соединять, и собирать. Отводы у меня все собраны, трубы все собраны. И я сделал контрольные замеры, все это дело приложил, все подходит и начал обваривать. Настройка сварочного аппарата в моем случае это бесконтактный поджиг, время предпродувки 0,5 секунд, нижний ток 15 ампер, время нарастания 0,5, ток 82, время спада заварки кратера 0,5 секунд нижний ток 15 ампер, и после продувка 5 секунд. Литраж у меня был 10-12 литров, и ток варьировался от 60 до 130, в зависимости от положения, что я сваривал, было ли это удобно, либо это было снизу, как возле стены. Ребят, я много не прошу, а рекомендую вам в конце этого ролика перейти на канал и посмотреть обучающие ролики, полезные для вас. Поэтому если вам не сложно перейдите посмотрите и это помогает развитию канала. спасибо продолжаем где было удобно там не составило проблем вообще это дело все заварить а вот угол туда маска не лезет хари моя тоже туда не лезет ну, короче вытащил я светофильтр и попросил заказчика подержать его когда я сваривал и здесь важно когда вы начинаете варить ну, занимаем удобное положение, чтобы вы видели максимально, докуда сможете. Можете использовать зеркало. Но я не использовал, я люблю доверять своей интуиции. Короче, засунул туда руки, вытащил вольфрам немного дальше, наверное, миллиметров на 10. Поставил расход аргона 17-20 литров. И моя задача была, Максимально, максимально залезть вверх, чтобы проварить вот этот вот участок, где, ну, можно сказать, мертвая зона не видно оттуда и оттуда не видно. Поэтому ставил и буквально там сантиметр просто на ощупь варим. Потом выходит сюда сварочная ванна, вы все видите и можете контролировать. Самое главное, не ставьте слишком много току, иначе у вас все потечет, и ничего не получится. А если вы там прожгли дырку, заварить ее будет проблемно, поэтому нельзя ошибаться. И все, держим ширину и капельным способом подаем. Важно еще подогнать, чтобы трубы были без зазора, если будет зазором, вы короче, сами себе проблемы создаете. Делайте ее получше. Все-таки вам варить, а не кому-то. Если слесарь подгоняет, скажите ему, талян, давай по-нормальному сделаем. Срезаемся и точим заново. Поэтому вот важный момент, еще раз повторюсь, это занять вот это вот положение, чтобы вы максимально заварили вот то место, которое будет не видно вот с этой стороны, когда вы будете смотреть. Так, кто-то там стучится. Да. А вы знаете, что нельзя варить сверху вниз. Ага, давай. Иди, иди отсюда, мальчик. иди, иди. Ну и вернемся к нашим трубам. Но хочется в первую очередь узнать ваше мнение, что вы думаете по поводу сварки сверху вниз. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Давайте разберемся в этом вопросе. Я в любом случае буду снимать отдельно ролик по этому поводу, что я думаю. Ну а мы продолжим по теме данного выпуска. Рекомендую вам найти трубы, может быть, у знакомого, может быть, на чермете, нарезать себе заготовок и сделать... Вот это вот неудобное положение, которое возле стены. Начинайте отрабатывать, будет сложно, будет не получаться, но рано или поздно у вас все получится. Самое главное, не останавливайтесь. Те рекомендации, которые дал вам я, они не принципиальны. Пробуйте что-то свое, можете упираться руками на трубу. Никто вас за это не оштрафует и ничего вам за это не сделает. Самое главное, чтобы было удобно вам. А что там подумают другие, это уже все лирика, и ну это оставьте где-то там, вы же зарабатываете деньги. Поэтому пробуйте, и я уверен, у вас все получится. Самое главное, не останавливайтесь. Как вы, наверное, уже заметили, в этом доме был сделан ремонт, и из-за этого было принципиально варить в Аргоне. Если я бы то начал варить все электродуговой сваркой, мне бы за это точно никто спасибо не сказал. Поэтому попросите заказчика или сами возьмите какую-нибудь фанерку. Ну, чем можно будет закрыть обои, накрыть полы. В моем случае это резиновые коврики. Я их беру всегда с собой, потому что иногда приходится варить на коленках или на пол ложиться. Поэтому резиновые коврики мне нужны. Также, как вы заметили, я был без средства индивидуальной защиты. Короче, косяк полный. К вечеру меня вот так вот... <соединяющие> начал заводиться. Температура 39,2. Обратно я ехал на машине, я как на этом зомби, я вот так вот сел и... Вот просто рулил, я не понимал, что происходит. Ёбушки-воробушки. Короче, отравление. Отпустил меня, правда, наверное, часов через 15. Ребят, я был под, подопытным человеком, на котором все мы это дело испытали. Испытали. Короче, не советую вам. Обязательно. Не варите долго. Проветривайте помещение. Распиратор нужен. Нужен. Ребят, не дышите этим дымом. Не надо. Вам такого счастья. Не желаю никому. Ощутить вот это. Если кто-то ощутил, я думаю, в комментариях по-любому напишите. Это просто... А -а -а! Поэтому вот так. Ну и что же хочется сказать в заключении этого ролика. Я хочу сказать огромное-огромное спасибо каждому из вас, кто посмотрел этот ролик, поставил лайк или дизлайк, оставил комментарий. Подписался на канал, ребят, вот кто подписался, прям благодарочка летит, да вообще всем вам летит благодарочка большая, ребят, спасибо, вы помогаете мне более быть раскрепощенным и доносить информацию до вас более детально, и чтобы мы общались на общем языке, так что, благодарю вас, не прощаюсь с вами, я говорю, до встречи в новых видео, пока!